Всех приветствую на своем канале. В сегодняшнем видео я вам хочу вкратце рассказать, как связать э, вот такую вот шапочку э, гномика или, как ее еще называют, колпачок. Я вязала ее на четырех спицах, пятая ходовая, то есть на чулочных спицах. Можно ее связать просто сплошным полотном и затем сшить, то есть такой треугольничек сшивать, но так как я... Больше поклонница для деток вязать бесшовные вещи, поэтому я вам предлагаю связать без шва, тем самым делая постепенное убавления, И затем совсем, когда убави, провяжите вот такой вот, как сказать, хвостик, и затем завяжите его на узелочек. Итак, вязала я пряжей Alize Lana Gold, это пряжа полушерстяная, 240 метров 100 граммах. Брала я двух цветов, голубого и фисташкового цвета. Набирала на чулочные спицы номер 5, 66 петелек и провязала 5 сантиметров резинки 3х3. То есть чередуете 3 лицевые, 3 изнаночные. Замкнув круг. Затем провязываете э, 7 рядочков фисташкового, то есть я чередовала через каждые 7 рядочков цвет. Затем 7 рядочков голубенького, 7 рядов фисташкового и провязав 1 ряд следующего цвета, я сделала 6 убавлений. То есть провязываете 9 лицевых, 10-11 вместе, 9 лицевых, 10-11 вместе. Так мы сделали 6 убавлений. Затем, снова провязав 5 рядочков, еще голубого цвета, или какой у вас там будет, если в полосочку, снова сделала 6 убавлений, но уже, получается, сместила последний ряд со следующим. То есть, вот смотрите, у меня начинают смещаться вот такие вот убавления, то есть, чтобы они были на равном промежутке, на равном расстоянии. И вот таких убавлений я сделала 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. То есть девятое убавление я сделала, последнее. У меня осталось 12 э, лицевых петелек, 12 петелечек всего. И я продолжила чередовать цвета. Вот у меня получилось э, голубых 1, 2, 3, 4, 5, 6 чередований и с э, фисташкового цвета 1 2 3 4 5 6 я закончила седьмой фисташковый цвет вот такая шапочка оригинальная получается размеры ее где-то на э, объем головы детской э, ну, 42 44 при моей при моей плотности вязания при моем как бы э, вязание вы для Расчета правильного петелек обязательно свяжите образец из ниточек и э, теми спицами, которыми вы будете вязать, чтобы сделать более правильный расчет. Я надеюсь, что вам все осталось понятно. Если что, задавайте вопросы, оставляйте комментарии. Не забывайте подписываться на мой канал. Ровных петелек вам! Пока-пока!